Что же там такой злой? У нас кричит: давай я выйду и проверю. Наверняка это мой добренький сосед, который вновь пришел ко мне за дрелью. Здорово! Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Майнкрафт. С модами на этот раз целью серии моих видосов станет выживание с модом под названием create да да да это знаете так, знаете такой технологический мод с различной механикой совершенно новой, которую мне, соответственно, захотелось прощупать, захотелось пожить, как говорится, с ней, захотелось научиться ä, правильно взаимодействовать, да, со всеми аспектами этой модификации. Да, друзья, об этом и о многом в другом в сегодняшнем нашем ä, выпуске. А поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Майнкрафт. Ну, ну, а мы давайте, конечно же, начинаем. Ну что ж, сегодня у нас такое ознакомительное будет видео. Я покажу вам, значит, некоторые моменты, которые мне уже удалось построить и подготовить. Да, перед тем, как начать строить механизмы из мода Create, мне, конечно же, понадобится э, подстроить базу, да, для всех этих механизмов. И я решил, конечно же, остановиться не просто там, да, на каком-то плато... Для изучения механизмов различных, а построить именно какую-нибудь нормальную базу, да, строительством которой я уже и вплотную а, занялся. Как видите, вот там вот стоит домик, да, мы сейчас туда сплаваем и я вам покажу а, все то, что мне уже удалось приготовить на данный а, момент. Решил я строиться, ребятки, в хордовом месте. Возможно, даже оно и покажется легким, да, для этого мода, потому что мы построились именно на воде. А вода это, как говорится, двигатель, да, начальный двигатель всех механизмов, которые мы будем использовать на стартовом этапе игры. Да, воды здесь много, и я думаю, она нам а, поможет. А сложность, друзья, в том, что до суши, до ближайшей... Ой-ой-ой-ой, как далеко бежать. Это, ребятки, и есть самое основное как говорится, самая основная проблема, с которой нам придется сталкиваться часто. Если нужны какие-то необычные ресурсы, нам придется бежать обязательно куда-нибудь за ними на сушу. А суша у нас с каждой стороны, как мы видим, находится очень и очень а, далеко. Ух ты, у меня тут тыквочки поспели. Давай-ка я их соберу. Да, обожаю ребятки тыквы тем, что из них не только можно делать вкусную еду, а еще и по возможности использовать в качестве а, светильников. Здесь у меня уже поспевает бамбучок. Он мне пригодится по, на определенные, как говорится, нужды. А, Во-первых, я его буду использовать не как топливо, а как а, основной компонент для постройки интересных а, ну, таких подмостков, да, из, которые нам будут позволять строить гораздо более... Удобным способом. Не рублю специально я его до самого конца, потому что он снова отрастал у нас и позволял собирать его снова и снова. Вообще, не помешал бы построить какую-нибудь ферму по автосбору всего этого дела. Я думаю, можно будет как-нибудь замутить. Напоминаю, что я играю в данной сборочке не один. Со мной играют некоторые, значит, мои подписчики, мои телезрители, которые заходят сюда на стримы. Но пока что ничего существенного от них я, к сожалению, продемонстрировал. Вам не могу, кроме вот таких вот небольших вот мест с выровненной землей. Вот таких вот недопостроек, да-да-да, которые постройками-то никак не назовешь, где что-то вроде бы планировалось сделать, но так и не довелось до ума. В итоге ребята отказались до да, от этой идеи строиться здесь. И, видимо, слились, пошли заниматься, пошли заниматься исследованием в другие земли. Ну, а мы, как говорится, строимся вот там. Вот здесь, смотрите, еще домик, да, еще одного перспективного. Черт возьми, да где же моя лодка-то, а? Надо будет поплавать на лодочке. Че ж я пешком-то хожу, я с собой-то ее взял, нет? Блин, не взял с собой лодку. Да, вот там вот еще, значит, место еще одного перспективного зрителя, который тут тоже пытается развиться. Да-да-да. Ну, как говорится, на чужие постройки я ходить и воровать там ничего не стану. Давайте я вам лучше продемонстрирую самое сочное то, что есть у нас на данный момент. Это уже, как говорится, центр вселенной, вокруг, вот, вокруг которого будут и развиваться мои, как говорится, амбиции. Да, будем здесь строиться. Я уже, смотрите, завел здесь коровок, хотя это не я завел Здесь король ко мне также помог один мой тематик, который сюда их привез с острова. Также не помешало бы нам всех животных тоже сюда завести. Я не знаю, ребятки или животные в любом моде, в принципе, были всегда нужны, важны со своими эксклюзивными ресурсами, которые мы можем с них получить. Так, ну что ж, вот здесь вот мы, значит, так, после прошлого взрыва крипера, да, я здесь так и не доделал. Надо бы вот это все дело, как говорится, закидать земелечкой. Здесь поставить заборчик. Где-то у меня был он в инвентаре, да, поставил, такой бросил. Ну а для начала я, наверное, сейчас просплюсь, потому что ночью здесь злостные монстры нас настанут нас атаковать. Пойдем-ка сразу тебе в домик внутри, я и покажу. Да, вот такой вот домик, вот так он выглядит ночью. Давай зайдем, я тебе внутри уже продемонстрирую. Напоминаю, что он у меня еще не на законченном этапе строительства. Я его еще строю Поэтому внутри у меня достаточно э, темно и страшно. Здесь у меня, значит, лаборатория. Ну, как лаборатория, зачаровальная, да. У меня здесь, я почитываю книжечки, зачаровываю предметы... Также здесь стоит у меня специальная стоечка, да, для зелья варенья. В процессе я буду зельки я варить. Ну и здесь у меня пока что моя э, комната, да, сундучок, естественно, из мода. Напоминаю, что я играю с большим количеством модов. На данный момент их около 20, по-моему, в сборке насчитывается. Ну и сразу же хочу сказать, что ссылочку на сборку, с которой я играю в данном видосе и вообще на стримах, ты сможешь найти в описании, как под этим видосом, да, вот там вот ниже переходи, смотри, так и на любом моем стримчанском, да, я везде ссылочки, друзья, размещаю, и всегда можете скачать и насладиться этой великолепной сборочкой на основе мода а, Create. Так, ну что ж, давай мы с тобой сейчас отдохнем, поспим немножечко. Проспится человек, точнее проспится наш, как говорится, персонаж и в дело Годится. Ой, сколько уже мобов наспавнилось. ёлы палы, а эти криперы, от них вообще покоя просто нету никогда. Вот смотрите, важный ходит с мыслью в голове. Так, где же эти майнкрафтеры? Сейчас я почикаю всех, да, и построечки им тут попорчу. Одна мысль нашего крипера в голове, лишь бы чего нибудь только взорвать задницу, да. В данном случае этой задницей будет задница именно моя, потому что я здесь один, черт возьми. Так, ну что ж, поехали, да. Покажу вам еще комнатки. Здесь планируется все-таки мне размещать... А... Людей, которые будут мне помогать Да, то есть на стримах я иногда собираю Значит, людей, компанию С которой буду играть в процессе Да, ребятки, не запрещается Приходите на стримы Стримлю я обычно в 22.00 по МСК По московскому времени, если кто не в курсе И там, собственно, я отбираю себе команду С которой я и буду играть в процессе Да, некоторые комнаты и будут именно отведены Компаньонам своим Да, возможно, в этом доме А возможно, еще в каком-нибудь другом Да, здесь я построил камеру Камин, как тебе идея, зритель, с каминчиком, чтобы я здесь еще поставил, но это, наверное, вот здесь какую-нибудь решеточку, да, а, не просто вот такую, да, какую-нибудь металлическую я бы, наверное, решеточку сюда поставил, мне кажется, смотрелось бы очень даже а, неплохо, но это все, ребятки, я сделаю попозже, там у нас, значит, крыша, ничего пока особенного дома у меня, если честно, и нет, вот эти вот проемы я, естественно, потом заделаю, естественно, все это мы подрихтуем как следует, да-да-да, и все, доведем до ума. Ну и самое, конечно же, интересное, что в этом доме есть, это, конечно же, подвал, друзья. Как же, братишка, Скретч без подвала? Пойдем-ка покажу уже поскорее, мне не терпится. Вуаля, друзья! здесь у меня подвал, хранилища пока что, да, в котором я собираюсь, складирую все свои э, ресурсы. Да, вот такое у меня хранилище получилось, да, здесь у меня, значит, разного рода ресурсики, чтобы не забывать что где лежит и что где находится. Все пометил специально я табличечками, да-да-да, чтобы было четко понятно, где чего у нас брать, где куда чего э, складывать. Зритель, а какую оценку ты поставишь моему хранилищу? Пиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение по этому поводу. Так если у тебя есть какое-нибудь годное предложение, как еще можно построить качественное крутое хранилище, то тоже смело мне пиши, предлагая, братишка Скреч, все комментарии читает и на все старается отвечает. Не забывай про это, это очень важный э, момент. Ну а мы поехали дальше. Что у меня здесь в подвале имеется? Конечно же, у меня здесь мини-мастерская. Здесь мы занимаемся выплавкой всего. Это у нас и выплавка, значит, песка в стекло. Это и жарко у нас идет. Э, различные еды вот на это этой вот жаровни я обычно готовлю себе вкусную еду коптильный, да, она называется. Здесь мы коптим себе мясо, которое потом и а, кушаем. Здесь у меня, значит, с таким вот призывом к действию, к специальным, имеется дробитель. Дробитель ручной работы, точнее, даже почему ручной? Потому что, кроме как а, работы с ним руками, никаким образом его активировать не получится, и поэтому только ручной труд, друзья, у нас на этом дробителе, только ручками мы здесь все, все делаем. Да, соответственно, пока мы здесь дробим ручками, делать больше мы ничего не как только мы отпускаем кнопочку, да-да-да, мы э, не получаем никаких э, ресурсиков, поэтому, ребятки, это вот такая штукенция из мода. Э, Самое основное ее плюс это удваивание как минимум ресурсов, которые мы находим, будь то железо, будь то какие-нибудь кристаллы и так далее. Да, железную пыльку которую мы получаем именно с этого дробителя, я предпочитаю куда-нибудь в печечку закидывать. Да, эта печечка у нас универсальная для долгого длительного обжига чего-нибудь, а вот эта печечка у нас как постоянная для работы, для, а, как говорится, переплавки чего-нибудь небольшого, да, в небольшом количестве. Также у меня имеется здесь плавильная печечка, в которую я также закидываю некоторые а, руды и переплавляю их. Здесь у нас имеется камнерезик, на котором мы можем порезать все, что угодно, будь то это Какие-нибудь камушки Вот, например, блок небесного камня Могу порезать во что-нибудь а Булыжник могу порезать в плиты Или же в ступеньки и так далее В общем, для удобства а Чем хорош камнерез? Да тем, что можно Просто-напросто слишком большими количествами Не делать лишнего добра А просто-напросто точечным. Мне, например, нужна булыжная ограда одна я могу спокойно на, камне, на камнерезе ее, э, допустим, выточить, а не делать сразу же там пачками, как это обычно бывает у нас в системе в сетке крафта. Поэтому камнерез очень удобен, я его частенько использую. Также у нас здесь стоит точила. Но ну, я, знаю, я, я, ребят, знаете, просто, ребят, ввожу вас в курс дела, что у меня здесь имеется. Я думаю, что многие знают, для чего нужно то или иное устройство. Точила нужно, у нас нужно для снятия и починки предметов, для снятия чар и починки предметов. Все элементарно и просто. Ну, просто я вам, ребят, демонстрирую, что это у меня... Тоже здесь на моей базе имеется. Также поставил уже наковальню. Здесь мы у нас, значит... Усиливаем наши предметы, да И также стол кузнеца, ну, на улучшение снаряжения В котором мне пока не хватает ресурсов Да, я бы, например, улучшил что-нибудь алмазное На что-нибудь уже незеритовое Но у меня, друзья, пока ресурсов нет Я только-только начинающий, как говорится, в этом плане выживальщик Да, в этой серии выживаний с модами а, Поэтому еще не всего успел а, нафармить Но, как видите, работа уже идет полным а, ходом Что у нас еще есть на данный момент? Давайте я пока продемонстрирую Пока у нас нет никаких... Пока сразу скажу, что нет совершенно никаких у нас э, механизмов из мода Create. Да-да-да, вот такая вот неприятность, конечно же. Да-да-да. Но со временем планируется использование и размещение их... В совершенно других местах Возможно даже здесь появятся какие-то механизмы А возможно сделаю я их Вообще основное, как говорится, расположение всех этих механизмов а, Планируется именно вот здесь Здесь я планирую построить большой цех Как бы тебе показать ты его, зритель, повыше поднявшись Давай я на что-нибудь сейчас, наверное, поднимусь Пускай это будет пес песчаный вот такой вот стол. Чтобы тебе лучше было видно, как говорится Вот Вот это, ребят, место я планирую использовать Для постройки в нем Различных механизмов из мода Create. Это будет у нас специальный цех Возможно, даже несколько Таких цехов получится построить Оп, дельфин, ребят, прыгает там. Да, вот такое, ребят Местность такая у нас для постройки будущего Цеха. Но все в процессе, друзья Я, как говорится, один, сразу все построить не могу Поэтому будет специальная серия а, Видосов, да, по а, Данной сборочке. Переходите, Ребятки, на канал, в плейлист по Майнкрафту, отслеживайте, все вы там найдете. Также, зритель, если ты не знал, то у меня есть сервер Дискорда, да, перей, перейдя туда и подписавшись на него, ты будешь всегда в курсе самых актуальных событий, которые происходят на моем канале и вообще на моих э, ресурсах. Ура! Игра! Ну что ж, друзья, а мы поехали дальше. В подваль ты я тебе еще не все показал, так, ой-ой-ой, я разобью жизнь. Ох, ничего себе, не разбился, офигеть! Я забыл, друзья, что на мне оказывается э, резиновые какие-то специальные ботинки, слаймбутс, они называются Который позволяет мне прыгать а, с большой высоты и не разбиваться. Но на, сразу же скажу, что эти бутсы у нас а, мода Tinkers Construct. Да, его уже портировали на 1.16.5 Версию, и я уже смело им а, Пользуюсь в своей а, сборочке Если честно, я в нем еще нуб-нубом Но мои тиммейты иногда Мне, значит, помогают, подсказывают Что к чему, и за это я им, конечно же Очень сильно а, благодарен Ну что ж, а мы, ребятки, еще кое-что сейчас Посмотрим с вами, да, у меня здесь также есть Вход в шахту, там, если честно, темно И не очень-то интересно пока что, да Но давайте немножко спу спустимся ой ой, ой ой ой ой здесь у нас парень Здесь у нас зеленый парень, так, давай. Давайте будем очень аккуратными и осторожными. Ага, он, похоже, внутри заспавнился. Ё-моё, как раз сработала наша ферма. А тут у нас внутри заспавнился крипер. Ну что ж, я вам так скажу, что этого парня я оставлю. Да-да-да. Этого парня мы будем, надеюсь, наблюдать здесь долгое время. Да, он, как говорится, очень хорошо вписывается в эту атмосферу. Да, ну что, застрял, родной? Не повезло тебе, я смотрю, не выйти, не войти. Да-да-да, но я знаю, что если тебя раздраконить, да, разозлить, ты здесь сам можешь проделать нехилую дырочку. Но этого делать никто не будет, чувачок, поверь мне. Так что к тебе здесь томится до скончания своих э, времен, зеленый. Ха-ха, Крипер, друзья, зашел и остался в моей машине по сбору тростника. не Немножко недоделал здесь мой тиммейт, немножко у него не весь тростник, смотрите, вылетает, но ничего страшного, основную порцию тростника мы здесь получаем уже в автоматическом а, режиме, да, за это респектоз, конечно же, моему а, тиммейту, так, поехали, ребят, ребят, дальше, дальше у нас, как говорится, глубже Дальше ниже у нас ничего там особенного не будет. Тут, ребят, типичная шахта. Типичная шахта типичного майнера. Спускаемся на девятую высоту. Может кто-то на десятой начинает копать, может кто-то выше. Ребят, напишите в комментариях, кто на какой высоте начинает искать алмазы. Именно по этому принципу мы копаем шахту. Сейчас проверим до какого? До девятого уровня. А уже после здесь начинаем ее, как говорится, разрабатывать и находить разные ништячки. Да, в ту сторону, в ту сторону уже откопали и конечно же, нашли то, что хотели, получили горы алмазиков. Такие, друзья, у нас здесь шахты. Больше здесь смотреть не на что. Да-да-да, там еще есть куча ответвлений в этих шахтах, по, которых, по которым можно поблуждать и посмотреть что где э, и так далее. Но этим, ребят, я сейчас заниматься не стану. Самое основное я вам пока что продемонстрировал. Больше у меня показать пока что э, нечего. Разве что вот эта ферма кактусов, ничего из себя не представляющая. Бомбучок мы уже видели. Здесь я выращиваю деревья. Вообще здесь Здесь планируется вокруг своей базы сделать небольшое количество земли, нарастить уже искусственным путем, да, я вот тут уже начал, здесь уже тоже у меня готово ровно вот до этой линии, которая разделяет мою, как говорится, территорию и территорию моего тиммейта, который здесь будет строиться в процессе, но то, что он построит, конечно же, продемонстрирую я вам в своих следующих выпусках, да, парень старается, парень очень амбициозный и хочет здесь настроить очень много интересного. А что именно здесь будет, друзья, мы, конечно же, с вами посмотрим в следующих моих видео. Выживания в Майнкрафте Именно с модом Create Зритель, не пропускай, смотри все серии Дальше будет только интереснее А у нас как раз таки закат Ну и на закате дня, я так понимаю Можно будет уже смело завершать Нашу текущую а, серию Ну что ж, друзья, вот такое вот у меня небольшое Сегодня ознакомительное видео получилось Да, никаких механизмов пока что с модом Create вы не увидели а, Но и понятно, потому что я только начинаю Как говорится, развиваться, начинаю Ребятки, изучать кое-какие моменты и поэтому механизмы появятся в следующих моих а, видосиков. Ну уж, извините, кого я разочаровал вот этим выпуском, да, если вдруг кто-то чего-то ожидал, но не получил, обязательно в следующих видосах это все а, будет. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр и поддержку, да, ставьте лайки, кто еще этого не сделал. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать годными крутыми видосами по самым разным современным играм, таким как Майнкрафт. Приходите на мои стримы, братишка Scratch стримит каждый день с подписчиками, мы играем.